Здорово. Ну как ты? Сегодня я хочу тебе рассказать, показать и даже дать несколько полезных советов, особенно если ты новичок в нашей игре. Ну и даже если ты более-менее уже опытный игрок, я думаю тебе все равно пригодятся мои советы. Итак, первое, что меня до сих пор удивляет, многие по-прежнему не знают, что у нашего проекта есть официальная группа ВКонтакте. Ссылочку на эту группу я прикладываю в описании видео. Обязательно подписывайся и будь в курсе всех новых новостей, планов наших разработчиков на будущее проекта, и самое главное, здесь частенько выкладывают новые промокоды. Промокоды, которые я тебе настоятельно советую использовать на своем игровом аккаунте. Что от тебя требуется? Да особо ничего, ты просто через команду SlashMM находишь пункт 8 промокоды, вбиваешь бонусный промокод, хэштег, грубо говоря, хэштег «Ласа» — это на сегодня актуальный промокод. Также все актуальные промокоды на сегодня я прикреплю в описании этого ролика. Так что бери и пользуйся на здоровье. Второе, что меня удивляет, многие до сих пор не знают, как качать левел. Дорогой мой друг, левел качается за счет очков опыта. Очки опыта ты получаешь в пайдей. Что такое пайдей? Пайдей это 0, 0 минут каждого нового часа. Грубо говоря, ты играешь на твоих часах 10.36 и в 1.00 ты получишь очко опыта. Так и качается левел. Что касается начальных квестов, как только ты зарегистрировался, ты появился на вокзале и тебе уже будет доступен маркер с начальными квестами. Тебе обязательно нужно их все выполнить. Обязательно. От них ты получишь хорошие бонусы. Чтобы не бегать постоянно к маркеру, сдать квест, взять новый, есть команда «Квест». Ты вбиваешь эту команду, тебе доступно меню со всеми этими квестами. Пользуйся, это очень удобно. Также, пока ты малоимущий, включительно до 6 уровня, советую тебе попрошайничать через команду «Слэш ПП». Даже просто зашел, если на 10 минут пайдей собрать, поставил своего персонажа на эту команду, пусть попрошайничает и пайдей получает. Это все первое необходимое, то, что тебе понадобится на твоем пути к миллионам. Я хочу, чтобы ты зарубил на носу и принял для себя несколько золотых правил. Первое. Не трать бабки впустую. Когда ты поднимешь уже немного денег на начальных квестах, тебе понадобится прикупить новый скин, чтобы устроиться в ту же организацию, и какое-нибудь транспортное средство. Не спускай все бабки на дорогие скины и какую-нибудь крутую тачку. Ты все успеешь, запомни. Также не забывай, в игре много очень разных пасхалок. Вот таких, как ты сейчас видишь на экране. Просто подходишь, когда увидишь такую, нажимаешь альты и ты можешь получить случайные рандомные приз это может быть либо канистра с бензином либо 30 50 тысяч либо даже какой-нибудь крутой скин у меня к примеру было три такие пасхалки было три разных крутых приза в качестве первого твоего транспортного средства хочешь смеси, хочешь нет я предлагаю купить тебе мопед стоит немного всего лишь 15 тысяч а по первоначальному квесту ты сможешь вернуть себе еще за него так. проезжает везде есть немного, стоит копейки. Идеальный выбор. В качестве первого автомобиля я советую поднакопить тебе 700 тысяч на Nissan Leaf. На BU можно вообще рвать так тысяч за 400-450. Это отличная машина, неважно какой у нее пробег, ведь она как донатный кибертрак совершенно не ест бензина, что позволит тебе сэкономить. Также тебе очень важно запомнить две команды, как открыть, как закрыть свой транспорт. Если это твой транспорт, это команда слэш LK. Если это арендованный транспорт, поначалу ты будешь только арендовывать мопед за 100 рублей, это команда слэш RLK. Также самое важнейшее для тебя правило, заруби его себе на носу. Никогда не ходи в казино. Просто казино для тебя должно стать табу. Поверь моему опыту, в казино только сливаешь бабки. Сколько бы ты там ни поднял, ты все равно туда всегда вернешься и сольешь все. Просто запомни, лучше заработать. Еще одно важное правило для новичков. Как только достигнешь третьего левела, вступай в семью. Или как ее иначе называют, фама. В фаме, что тебе будет здорово, тебе там помогут. Ты будешь не один. Тебе многие объяснят, как и что делать, что-то посоветуют. Плюс у Фомы, не у каждой, но у самых топовых семей, а рейтинг семей ты можешь посмотреть через команду Рейдфам, у этих семей есть у большинства свой личный особняк, в котором ты можешь спавниться, свой личный большой автопарк, в котором ты можешь пользоваться, брать личное пользование, крутые автомобили абсолютно бесплатно. Также, чем больше захваченных зон у семьи, тем больше ты будешь получать зарплату каждый пойдей Просто так, ни за что, за то, что ты в ней состоишь. Но не забывай, если ты вступил в семью и получаешь там зарплату, ездишь на машинах, то соизволься хотя бы заправить автомобиль. А не так, как это многие любят делать. Покатался и бросил ее разбитую и с пустым баком. Уважай тех, с кем ты играешь. Также в свободное время от работы или когда тебе надоело, предлагаю тебе повыполнять семейные квесты. Они довольно интересны, плюс за них ты получишь семейные монеты. Семейные монеты ты можешь обменивать на семейный рейтинг. Именно на рейтинг для своей семьи, чем ты очень поможешь своей семье. Ну а если вдруг ты решил помочь проекту, то есть такая графа, как донат. Команда Donate откроет тебе донат меню. донат меню можно приобрести много что за реальные рубли. Но из чего я тебе хочу реально посоветовать только одно по крайней мере, на первых порах, это VIP Gold привилегии VIP. Они дают очень много своих бонусов и плюшек. А главный бонус, то что ты сможешь кинуть, грубо говоря, 500 тысяч на счет в банке, и с этих 500 тысяч каждый пайдэй тебе будет капать полтора процента на этот же счет. Грубо говоря, в среднем плюс еще 10-15 тысяч. Эти деньги будут копиться до определенной суммы. В среднем это 750. Короче, грубо говоря, ты купишь 750 тысяч каждый пайдей. Как накопилось 750, ты просто снимаешь полтинник, оставляешь 700. 700 они у тебя лежат про запас и просто приносят тебе деньги. Запомни, главное правило в этой игре. Деньги должны приносить деньги. Деньги не должны просто лежать на месте. Также следи за новостями. Именно за теми новостями, которые происходят в игре. В СМИ через команду AD ты можешь сам выложить новость, предложить а, игрокам купить что-то у них. Плюс а, через новости в СМИ ты сможешь изучать экономику а, на данном сервере. Узнавать какие сейчас актуальные цены на дома, квартиры, автомобили, ресурсы, аксессуары и так далее. Еще одно важное правило, которое я хочу выделить для тебя. Не трать свое время на б.у. рынки. Да, многие скажут, профессия перекупа очень прибыльная. Но запомни одно. перекупщиком тех же автомобилей не становятся за один день. Перекупщиком, чтобы стать перекупщиком авто, аксессуаров, домов, квартир и так далее, тебе нужно изучать рынок с нуля. Изучать полностью его, досконально. Тебе нужно знать, чтобы стать тем же перекупщиком автомобилей, каких много на рынке. Тебе нужно знать экономику на данном сервере. Тебе нужно знать, а, какие автомобили в цене, в ходу, какие автомобили сейчас продаются в автосалоне по скидкам, какие нет, на какие больше спрос. В общем, и так далее, и так далее. Так это работает и с домами, и с аксессуарами, и в принципе со всем остальным. Все, что можно купить и продать. Но... Запомни, на каждом сервере экономика разная, и вкусы у людей разные, и все от этого зависит. Поэтому я не советую тебе стоять целый день на рынке в надежде перепродать машинку и заработать там 50 тысяч с ее перепродажи. Ты потеряешь кучу времени и нервов. За это же время ты можешь просто на любой другой работе подзаработать гораздо больше. В общем, исходя из всего того, что я тебе сказал ранее, я хочу, чтобы ты сделал для себя некие выводы, Выбрал для себя те аспекты, которые тебе больше по нраву. Чтобы ты понял, расставил приоритеты, что ты именно хочешь от игры. Кем ты себя видишь в ней в дальнейшем. Но если ты, грубо говоря, просто хочешь себе накопить на копейку, то эта история не про тебя. Тебе нужно просто поработать полдня и купить свою ту самую копейку. Но если же ты хочешь проделать огромный, сложный интересный, самое главное, путь к великому бизнесмену, к миллионеру. Я предлагаю тебе прислушиваться к моим советам. Я тот человек, который на данный момент владеет на восьмом сервере банком и таксопарком, двумя крупными бизнесами, точнее одним бизнесом и компанией. Думаю, я знаю, о чем я говорю. Как говорят, не слушай советы от бедных людей. Слушай, прислушивайся к советам успешных людей. Ну, в общем, ты понял. Я не хвастаюсь, но если только немного. В общем, ставь цели и достигай их, ведь самое интересное это не сама цель, а тяжелый, упорный и интересный, насыщенный путь к этой цели. Играй вместе со мной на 0.8 сервере ХРП. а если тебе нравится такой подход, если тебе нравятся мои видео, то обязательно подписывайся на мой канал, поставь мне лайк и пиши комментарии, я читаю все комментарии и с удовольствием отвечу на твои вопросы, если такие есть. До новых встреч в следующем видео. Пока!